Всем привет! Я получил коляску, очень очень прикольная коляска. Также режим гусеничный, который поднимается по лестнице. Также на месте можно крутиться. В принципе, можно танцевать на ней. Вот, хотел бы сказать, я никому ничего не ответил, но некоторым ответил в директ. Меня поздравили, вот, а в комментариях много-много-много меня поздравили людей. Хотел бы сказать огромное всем спасибо за такой новогодний подарок. Я, конечно рад. Теперь я могу хоть куда поехать на ней. Все, короче. 呵 <laughs>